Привет, народ! Вещает Антон. Вертолет и детям не игрушка. Дело в том, что они очень большие и требуют от пилота максимальной концентрации. И нет, я сейчас говорю не про те пластиковые модельки из магазина, в которые каждый из нас играл в детстве. Я про настоящее творение искусства, которое ждут вас в этом ролике. Все эти вертики идеально повторяют оригинальных собратьев, поражают своей устойчивостью на ветру и, что самое главное, своими габаритами. Как только людям удается делать столь масштабные проекты? Ну да ладно, что-то я заговорился. Скорее ставьте лайк под видео, оформляйте подписочку на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и полетели. С чем у вас ассоциируется слово «Боинг»? Думаю, я не один такой, кто, услышав это, сразу представляет нечто огромное, нечто, внушающее уверенность и местами даже страх. Именно такая игрушка и будет сегодня первой. Она представляет собой точную копию американского тяжелого военно-транспортного вертолета продольной схемы». Разработан он на основе CH-46 и широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Сменил в армии США вертолет H-37, позже и CH-54. Состоит на вооружении более 20 стран мира. Кроме США, производился с 1970 -го года в Италии и Японии. За время войны во Вьетнаме зарекомендовал себя наилучшим образом. Помимо транспортного назначения, применялся как постановщик дымовых завес, распылитель аэрозолей, эвакуатор подбитой и брошенной авиатехники. Короче, не вертика, а просто какая-то сказка. «Голубой гром» – художественный фильм 1983 года. Режиссер фильма Джон Бетхэм. В главной роли актер Рой Шайдер. Жанр фильма «Напряженный боевик». Бесстрашный офицер полиции Фрэнк Мёрфи сражается с правительственными фанатиками, планирующими использовать в своих коварных целях экспериментальный ударный вертолет. Получив шанс протестировать вертолет, офицер поражен способностями высокоскоростного суперсовременного чопера. Он может видеть сквозь стены, записывать шепот и снижаться до уровня городских кварталов. Настоящая звезда фильма ⁇ Сам голубой гром абсолютное оружие в воздушном наблюдении и контроле над сдерживанием толпы. Как вы могли понять, именно его вы в данную минуту времени и наблюдаете. Чтобы сконструировать «Голубой гром», программная компания приобрела французский вертолет SA-341G «Газель», который в дальнейшем модифицировали, добавив накладные детали и кабину в стиле Apache. Изменения сделали машину настолько тяжелой, что пришлось идти на всяческие изощрения, чтобы в фильме она выглядела быстрой и маневренной. К примеру, петля 360 градусов в конце фильма была исполнена радиоуправляемой моделью вертолета. А это Bell 47, американский легкий вертолет, разработан конструктором фирмы Bell Артуром Янгом на основе Bell 30, получил первый летный сертификат в США в 1946 году, имел широкое применение во время войны в Корее как поисково-спасательный и связной вертолет. Выпускался в различных гражданских военных модификациях, которых насчитывается свыше 30. В зависимости от года выпуска и модификации, выпускался с разными типами физуляжа и кабины, имел пассажиров вместимость от одного до трех человек, оснащался различными вариантами поршневых двигателей. Оставался лучшим вертолетом своего класса до конца 1960-х. Мне кажется, что именно такие вертолеты я часто встречал в старых фильмах. Все всегда хотели косить под лучших, поэтому гоняли на подобном. Правда, я бы все равно в такой не сел. Больно уж он стремно и ненадежно выглядит. А вы что думаете на его счет? Напишите в комментарии. На очереди немецкий военный вертолет под названием Еврокоптер Тайгер. Он представляет собой современный ударный вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Еврокоптер. Проектирование вертолета Тайгер осуществлялось на основе следующих основных принципов: в первую очередь, это было снижение заметности. Узкий фюзеляж выполнен из полимерных композиционных материалов, прозрачных для высокочастотного излучения РЛС. Во-вторых, возможность использования тактических приемов уклонения при обнаружении радиолокационными ИК и акустическими средствами противника. Ну и в-третьих, способность продолжать полет при огневом противодействии противника. Мне данный тигр, пускай даже игрушечный, с первых кадров запал в душу. Очень красивый и надежный вертолет. Ну а это, ребятки, настоящая легенда мира вертолетов. Перед вами первый серийный транспортный вертолет, спроектирован германской фирмой focke Argelis. В конце 1930-х годов на базе вертолета Focke FA61 из 30 предсерийных вертолетов завод в бремени успел выпустить только 10 машин. Остальные были уничтожены во время бомбежки на разной степени готовности. Всего было построено около 18 машин. И то ли перед нами одна из сохранившихся, то ли просто кто-то очень четко и красиво повторил оригинал. Нет, ну правда, я смотрю на видео и на картинку в интернете, потом обратно на видео и снова на картинку. Разницы просто нет. Очень похвальная и впечатлительная работа. К-32. Советский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. К-32 является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета К-27 ПС, разработанным ОКБ имени Камова, с учетом успешной эксплуатации семейства вертолетов К-25 и К-27 с палубы кораблей. Данная модель и красивая, и в то же время практичная. То же самое можно сказать и про наш радиоуправляемый вариантик. Правда, я не знаю, как ребятам удалось вообще запустить столь здоровую штукенцию в небо, но как факт, у них все получилось, а значит, они большие молодцы. Это уже достойная лайка, хоть мне столь неуклюже, что ли стиль не особо заходит. Так как тяжелый вертик мы только что посмотрели, предлагаю немного отдохнуть и заценить легкий вариант. Это Хьюз 500, обозначение семейства легких многоцелевых вертолетов гражданского и военного назначения, разработанных компанией HUS Helicopters. Хьюз 500 является гражданской версией OH-6 SkyUS, победившего в конкурсе армии США на новый вертолет наблюдения. Был разработан ряд модификаций машины, включая MD-520N, в котором реализована концепция NoTAR и удлиненный MD-600. Современные военные варианты MD-500 под обозначениями MH-6 и AH-6 носят название Defender или маленькая птичка. И хоть наш вариант со стороны тоже похож на маленькую птичку, в реалиях самолетиков на пульте управления он совсем не малыш, а настоящий гигант переросток. Впечатляющий проект! CH-53 CSTLN ⁇ тяжелый транспортный вертолет, построен компанией «Сикорский Aero Engineering Corporation. Впервые поднялся в воздух 14 октября 1964 года. Поставки начались в сентябре 1965 года. Всего было построено 522 вертолета всех модификаций. Что именно сподвигло авторов ролика сделать конкретно данный вертолет, я не знаю. Он не сказать, что чем-то выделяется среди других, да и по внешним параметрам, на мой взгляд, не самый красивый. Но что-то в нем определенно они нашли, и это главное. Модель получилась супер суперкрасивой. К тому же во время полета она издает пробирающий до мурашек звук и удивляет людей своими способностями летать. Короче, мне это все очень понравилось, хоть на первый взгляд и казалось каким-то не очень крутым. И снова вертолет, и снова представитель американской культуры. На сей раз перед вами Bell 205, гражданская модификация Bell UH1 AeroCus. Выпускался в нескольких вариантах, как в США, так и по лицензии в других странах. Серийный выпуск продолжался с 1956 по начало 1980-х и составил более 12 тысяч машин. Да уж цифра впечатляет. Первая гражданская версия, 204B, была поставлена заказчику в 1961 году. Следующая модель 205A1 была гражданской модификацией UH-1H, отличающейся большими размерами, более мощным двигателем и увеличенной дальностью полета. По лицензии вертолет строился итальянской компанией Augusta Bell и японским предприятием Fuji Heavy Industries. Такой вот многонациональный фрукт мы сейчас наблюдаем. Хоть в жизни он чем-то особенным и не выделяется, на картинке вот игрушечный вариант точно стоит внимания. Все вот эти продуманные детали, человечки внутри, очень красивый окрас и просто прочность конструкции. Короче, сделали по совести. Молодцы! А это американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как Huey. Он на минуточку одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения серийно производится с 1960 года. Выпущено большое количество военных и гражданских модификаций. Общее число вертолетов всех модификаций, выпущенных с начала серийного производства, включая лицензионный выпуск вне США, более 16 тысяч штук. По состоянию на 2020 год остается третьим по численности военным вертолетом в мире. Вот это я понимаю заслуги так заслуги. Да и игрушечная модель не подводит. Держит статус, так сказать. А делает она это своим потрясным внешним видом с полным сходством с оригиналом, а также внушительными характеристиками, позволяющими вертолету летать даже в ветреную погоду и держаться ровно. Что мы все про американцев да про американцев рассказываем, да? Давайте-ка немного от них отойдем и заценим хотя бы один наш экземпляр. Он ведь даже лучше будет. Я серьезно. Зовут его Ми-24 или как его еще называют Крокодил. Данный вариант стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолетом. Серийный выпуск начался в 1971 году, имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира, активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. Серийно в СССР вертолеты строились на заводе номер 168 и заводе номер 116. Не знаю, для чего вам последняя информация, но все же пусть будет, мало ли когда пригодится. Ха. Сикорский HH-52 – вертолет для частей береговой охраны, которым было поставлено 99 вертолетов. Кроме того, по лицензии в Японии фирмой «Митсубиси» произведено 25 вертолетов для армии самообороны Японии и Таиланда. Хотя мне кажется, что мы бы и так догадались, для чего он создавался. Все-таки подобный ярко-красный окрас делает не каждый вертолет. Да еще и человечки эти в форме внутри. В общем, авторы проекта запарились как следует. Если мы сразу поняли суть вертолета без доп информации о нем, значит у ребят все получилось. Большой им за это респект. БЛ-212 многоцелевой вертолет американской фирмы Bell Helicopter Textron. Канадские вооруженные силы заказали 50 вертолетов, поставки которых начались с мая 1971 года. В то же время американские военные заказали 294 Bell-212 под названием UH-1N. Первый полет состоялся в августе 1968 года. Серийное производство развернуто в 1971 году. В сентябре 2014 года морская пехота США списала последний вертолет данного типа. Их планируется заменить на UH-1Y. В то же время вертолеты UH-1N пока еще используются в ВВС США. Сказать, что он чем-то отличается от всех тех десятков других моделей, нельзя. Он не лучше их и не сказать, что чем-то критически хуже. Простой такой вариант, универсальный. Безусловно, через время его заменят на более новые. Но пока им довольствуется как в реальности, так и у нас на видосе. А что это за вертолет мне выяснить не удалось. Поэтому если вдруг видео сейчас смотрят какие-то суперзнатоки, помогите, пожалуйста, в комментариях. В любом случае, даже если мы не узнаем, что это такое, вертик очень красивый. Прям чувствуется вся та душа, которую авторы проекта в него вложили. Чего стоит один только окрас, где продумана и прорисована каждая частичка, каждый пиксель вертолета. Во-вторых, его лопасти, его маленькие какие-то точечки по всему периметру. Но просто же сказка, ей богу. Прям смотрю на него и не могу нарадоваться. Больно он мне запал в душу. Радиоуправляемый вертолет T-Rex 600. Это вершина классического дизайна от компании Align. Модель имеет систему G Pro, оснащенную совершенно новым процессором. Теперь он может работать в 20 раз быстрее предыдущих версий. Продвинутое программное обеспечение дает максимально точное и быстрое реагирование на каждый клик. Приложение для iOS и Android позволяет легко настраивать систему при помощи мобильных устройств. Весь интерфейс интуитивно понятен и прост. У T-Rex 600 низкий центр тяжести, увеличена устойчивость к ветру, а также он имеет точный контроль 3D-пилотирования и эффективную систему охлаждения высокопроизводительным вентилятором. Углеволоконная рама обеспечивает прочность конструкции и простоту эксплуатации. Сегодня в нашем выпуске уже был такой вертолет. Даю вам пару секунд, чтобы вы вспомнили модель и написали ее в комменты. Так, ладно, это же К-32, как вы могли не вспомнить-то? Просто здесь он выполнен чуть в других цветах и не в таком масштабе, как прошлый. Но тоже очень крутой. Оформлен в стиле российской армии и в точности повторяет своего оригинального собрата.